Моя голова. Сейчас у нас... Что это было? около Уже светит. Ну, до рассвета оставалось минут 10, минут 2. Я хотела рассвет, старица. Две минуты до рассвета не хватало. Подождите. Мне кажется, для чего-то не хватает. Тарислан Павлина. Якола цемане Я потерял камень Павлина. Это ужасно! Камень павлина, И меня усыпили, но как меня усыпили? Я не понял. Ладно, они не успели, видимо, забрать камень клевера, только павлина. Дусу, перевоплощай... Э, Дусу, ёлки-палки уже за, за нерв. Клифф, перевоплощаюсь. Такс. Срочно соберу, соберу оставшихся людей. Дикий, давай! Прием к собачка. Встретимся а? на крыше Дриана. Ладно, да, плако. Ждем, ждем, ждем. Вон мой кот бежит. Привет, кот. Е-мое. А, ну, давай, шесть. Полгода не прошло, как заработал. Смотри. Да, он тогда выпал с той мухи. Но тебя тогда не было, ты отошел. Да, ну, собака, кстати, как тебя зовут? Собака? Ты, мы так и с тобой не познакомились. Так и не сказала, как тебя зовут? Собака. собака. Мистер Док, думаю, так. Мистер Док, мистер Док. Короче, у меня только что минут пять назад. Десять минут назад у меня украли камень через павлина. Я был в объединении с клевером и хотел создать защиту Сенци-монстр. Разошел туда, меня усыпили и не клевер, клевер у меня остался. Они, видимо, не успели забрать камень, павлин, э, камень клевера. И забрали только камень павлина. Ну, Мы ну, только что, его ну, недавно будущее. вернули. Будущее нельзя. Будущее нельзя. Это будет, это будет вот это плохо. Да, я просто засылал ну, то, что теперь у злодеев есть и камень павлина, и еще эти пришельцы. Йокол цеманет. Пока играли? у нас есть только один. У нас есть пока только один от них. След от этих пришельцев. Они пропали, их не было вчера. Они нападали чуть ли не каждый день, а сейчас они пропали. Зато у Раз меня есть роботы. Да. Будьте супер на чеку, старайтесь ночью выходить на патруль, хорошо? Хорошо. Все. Я вас изведил, если что, я буду писать вам. Окей. Ну кроме суперкота, лично суперкота, я не знаю, как я ему напишу. Не почему вот, ты ему можешь звонить? Звонить смогу, но только тогда, когда он в трансформации. Но будем не надеяться, ли, да. он будет всегда в сети. Перевоплощение, Тики. Прячься. Пока у нас могу. есть это, ладно, надо отвлечься, надо отвлечься. Как смогли заполучить камень, Павлина и кто? Сто процентов у него есть, есть какая-то волшебная сила, раз он меня усыпил так просто. Возможно, это Феликс, и он вернется как Агресс. Хотя, вроде, Феликс стал нормальным. В любом случае, нужно отвлечься на что-то другое. А, привет, Эдди. О, а я, Луко, привет. Привет. привет. Так, отвлечься на что-то другое. Все позитивно, все, все прекрасно. Здравствуйте, Том Сабина. Пойдемте еще и попьем еще, что ли? Можно, да, я приведу своих друзей? Ну, Спасибо, Том Они что, у тебя м работают? М ну, техни технически. Я у них комнату снимаю. Ну, да. Я у них дом это снимаю. Дом это снимаю у них, а они там в пекарне работают. Вы будете что-то, чай, напитки там какие-то, фрумикс колу там. А, пепси. Чая нету, есть фанта. Фанта. Держи фанту. Держи колу. Я попью Пепси. Побольше. Я попью Пепси. Хорошо. Так. Пик. что там? Мне... у Подождите, ты ты я, ща... ты я ты сейчас... Я сейчас приду... Петке, они мне повощение по дали. Ну, ну, вкусный, получше. вкусный. Фром Так, Фу пожалуйста, подождите, я сейчас подойду. <плесчки> Ух ты ж маны. <плесчки> Опять эта энергия. У них эти <плесчки> всплески происходят довольно часто. Ой, ой, я словил этот ой. всплеск, один из этих всплесков. Еще как Аккуратно петель. зачем вы это делаете? Не надо цеплять мне здесь. Давайте убьем их. И не надо. Да что? что? Это еще дети. Вот когда они выросли, они вас Так, И люди, подождите. Надо хочу отсюда хотя бы выгнать. Так, на я улицу сбегаю улицу. в магазинчик, люди, я сбегаю в магазинчик. Вот. Скоро приду. Давай. На улицу иди. Идешь на улицу. Меня на улицу. Стой, куда? Нет, куда не идешь. Вот они, они двое тут. Тики, давай. У тебя есть вот эти... Суперкот, суперкот, миссия собак, миссия док. Встретимся на крыше Адриана, опять. Мистер док, сейчас напишу сообщение. Мистер Здравствуйте, я там у нас опять срочные срочной новостью. Э, так... -с. О, привет, мистер, Флак, мистер док. Флак. Так, сейчас суперкота ждемся. А Может у меня будет э, флермиди... Короче, я... потом. Будь с кем-нибудь уже. Да где, кот? Вот и. Короче, кот, опять эти, эти злые роботы-пришельцы. Я, наш, я придумаю себе новое имя, вот это, Догибу, <служдаем> Пусть будешь собачкой у нас. Доги Короче, Догибу. Доги В пару, пару, пару миль отсюда находится опять этот большой всплеск энергии. В, на этот раз он находится тама. Да, так, этот энергия, она вычисляется из этих координатов. Надо будет готовиться и отправляться туда. Так, я сейчас бегу за камнем лошади. Подождите, мне хорошо? Табини. Так. и Хотя, скорее всего, будет слишком... Мы не знаем, что они там делают. Может, там ядерная установка. Собака. Угу. А. Мы отправимся туда ногами. Придется нам. Кот, ты куда? То есть мы не можем... Да. Мы не будем исправ... Нет, именно, то есть, без камня лошади. Потому что мы не знаем, что там. А что, если там бомба и так далее? Если мы переместимся, то уже назад дороги не будет. все меня, я могу пято -пято, Да, поэтому лучше отправимся туда пешком. Но лучше поторопиться. Это как-то я роль. <с -пято> не со суперкота. Суперкот сзади тебя бежит. Я вот. знаю, но поднятие вы главный третий кот, но почему-то я как третий помогу, потому что... Ладно, отправляемся нет. туда. Так, вот мы... Ми... и... Оттуда издается... Тихо. Потому и что открыты. нам нужен. Да, но они не просто так закрыты. Отправляемся туда. Код. Суперкод. Кот! Если это ловушка, то тогда ты должен остаться здесь. Если это бражник опять делает свою ловушку и заберет мой камень чудес, у него не будет твоего камня Открытый чудес, этот поэтому ты должен второй. остаться здесь. Тут, тут открытая друг Мы заходим с этой. Собака, за мной. Кот, будешь там? Собака, с этой заходи. На всякий случай я использую супершанс. Меч. Да. Боже, ну, Будь начеку и смотри по сторонам, чтобы никто здесь не появлялся. Потому что если здесь кто-то появится, нам надо будет просто вовремя позвать суперкота. Прием, суперкот. Так. Суперкот. Прием. Суперкот. Прием. Прием. Чёрт. Ты здесь ты связь плохая, походу, из-за из того, что мы внутри а под землей. А Ладно. Тут какой-то обвал. Там эти огромные роботы-пришельцы. Прием, кот. Иди сюда! Что? ёж корола Он там. Но и роботы его не рады видеть, кстати. Собака! пес. Как, неважно, как тебя зовут. Иди зови, зови кота. Зови кота. кота. Я пока преслед... меня... буду преследовать этого. Он, он, я за ним э, вот это бегу. Он надежды бежит. Ладно, значит, я разберусь это... с роботами. Иди сюда. Они что-то там... Собака я. Вот иди. Поешь. Привет, малыши. Не уверен, что вы рады меня видеть. Йоколэмане. Сказала, Открой дверь. Идем, мне надо помочь на Нет, Да. Да, ты привел кота? Да, много. Вот так мне что-то это не нравится. А они что-то вызраши? Они бесхвастные что ли? Кот, ой, мальчик, а ты что тут забыл? Ты что тут забыл, кот, мальчик? Мальчик, убегает отсюда! Мальчик, помогите. Помогите мальчику выбраться. Мой супер-шанс на них просто как игрушка. Я сейчас, опор... я сейчас опортом кого-то трону и талисман. От... От... От... От связ... так, я разберусь с этими... Мальчик, беги отсюда! Плавайте, пожалуйста. В Канаве. Мальчик, Чё, беги отсюда! Они... Ё-моё! Да да они их просто входит. их вырубают. У да. меня две минуты до моей трансформации! А... Ё-моё! Башка! ой ой Ёшки! Э, так... Дикий, давай! Вроде никто не увидел... Что там? 40. Талисман удачи! Приветик mm -hmm. иди помоги коту быстро. Я тут они что-то искали. <связывая> ну, не знаю, где, где что они искали? Я так и не понял. Вот он. Слушай, я сейчас дотор так у меня мячик уже по себе. Не используй <связывая> свою силу, собака. Нам еще нужно идти обратно. Я сейчас твой талисман спорую. Хочешь. Не сможешь, он под защитой. Да что ли? Что-то они как-то не верят. Тебя... ё а ну там... что они здесь искали? Мне осталось минута. Собака, уйди отсюда! Иди коту помогай! Да он там сам идёт, он сначала что... всё ломает. Это жопа. Вонючая. Смертная. Что, Говорит, что у нее защита. Тики, тики давай. Они явно искали что-то такое. Потом... ё мое, Куда я вылетел? Что происходит? А ты что тут делаешь? Привет! привет. привет. Ты... привет. Мы, с ним... Мы с тобой еще не раз... Мы а сейчас... Да. И... Он исчез. Я в нашей наше Но а я да? нашел, что искали эти огромные роботы, люди. О, это не часики, это фазовый переключатель вроде как. Ну, то есть тут написано то, что это фазовый переключатель. Смотрите. Опа, найдите меня. Привет. Привет. Я могу Привет. проходить сквозь объекты, сквозь стены. Дай мне, дай мне. Нет. Слушай, если его искали вот эти огромные роботы, то тогда не просто так. Он... Покажи, покажи, Слушай, Лиз, ты серьезно? А, Да, повезло, повезло, повезло тебе, то, что ты знаешь, то, что она такая интересная. Так, а как вы? Ну, котик, пожалуйста, прошу. Вот так, Лиза. Ой. Э, да, смотришь. Ну, потом, я, я не буду Это, но эти роботы, вроде там, как бы, кто-то сказал, что они десептиконы и десептиконы, вроде что-то такое. Ладно, давайте я вернемся... Вернемся в город. Нет. Но нет, то, нет, что нет, я могу нет, проходить нет, теперь нет, сквозь блоки. Город, о, Ой, это лагерь. Люди, вы помните, здесь раньше был а, кто-то, но сейчас он... Тут футбол, тут футб... тут -то Люди, -то нам вообще-то город нет. в той стороне? Или а, в той? А, нет, город в той стороне, точно. Мне не надо, у меня Барт там отдыхает. Я потом да, я хочу посмотреть. Город в той стороне, ребят. Можете идти, я хочу пока посмотреть. А Может, тут что-то осталось. Ничего себе. Ну, от него какие ящики. Как себе, я не знаю. Она ещё была мишка тонкая. сейчас там -то ничего нет. Ладно. Были времена. Были в... Так, ух ты, ж, месье Дамокл, вы что тут делаете? У вас все в порядке, месье Дамокл? Месье а, видимо, Дамокл? это его дача. Видимо, что? это его дача. Он живет в дискотеке? Да, ну, возможно, дача его. Но фазовый переключатель это прям огонь. А это так, Аня, я что-то в какой-то генератор какой-то непонятный. Ёж, цекамены. Я не туда забрел. Что-то я не туда забрел. А так кот, мы кот, собака, мы вернулись. Мне уже надо уходить, так что до свидания. О. Майор! Я это взял. Теперь я смогу. Боже, Нет. это полезно. Только, видимо, эти роботы бросили останки. Ладно, надо будет узнать об этом. Я могу им пользоваться и без костюма. Это же потрясающе. Так. Ладно. Да что там такое? жкатыбатые. Ой, какая собака? собака не везела меня ладно все я уже устал пойду ку спать лежа